Сейчас тут живет примерно 40 тысяч человек. Албуфейра находится в 250 километрах от Лиссабона. Сюда можно добраться по автобану за два с половиной часа или за три часа на поезде. Город больше 500 лет был под управлением арабов, что сказалось на его внешнем виде. С того периода сохранились узкие улочки, замок и белые дома с арками и террасами на крышах. Во время землетрясения в 1755 году город был почти полностью разрушен. Вы приехали э, в 2001 году? Да, приехал. А почему в Албуферу? Вот, ну, в Албуферу так получилось, а в Португалию очень хотелось именно в Португалию. Небольшая страна, рядом с океаном. И Алгаров вот уже как-то так и получилось. То есть не выбирали Албуферу? Нет. Албуферу именно нет. Алгаров, да, ближе к морю, потому что я в Киеве очень большой город, очень вечно, вечно большие проблемы с транспортом, совсем, Хотелось маленькая что-то. Ну и так получилось. Попала сюда. Не жалеете? Нет. Ни, ни, ни разу. Никогда. Очень нравится все абсолютно. И я строю свою жизнь как могу. А наших здесь в Албуфере много? Ну, очень много. Если, очень. По, если пойти в торговый центр, ну, со всех людей где-то, ну, процентов 40 будет наших. Здесь много наших. Очень много. Чем они занимаются? Ой, Господи, кто чем? Кто в барах работает в основном? Бары, стройки, уборки. Есть те ребята, которые здесь уже подольше, они уже имеют свои фирмы, как бы патроны, тоже занимаются стройками, но уже на уровне патронов. А вот ты родился в Португалии, а есть такие, которые родились там в Украине или в России и переехали уже там в пятый класс сюда? А, да, есть. Есть? Но только не, не у меня в классе. Они делают гуркой класс, как все португальские, не ну, английский, русский, что они не понимают хорошо, португальский. Они один собирают раз, всех да. этих ребят И в один А потом все учат, или португальский учат, как, как говорить это. Или, или английский, кто уже португальский уже умеет, английский там. Ну тогда многие украинцы ехали именно в Волгарвы. Да, тогда было больше работы в Алгарве из-за того, что было больше туризма. И украинцы очень хорошо устраивались в отелях, в ресторанах на посуду, на язык. Проблема всегда была с языком. Кто начал быстренько учить португальский, английский... Продвигались. Маглюш, да. Кто нет, так и оставался. И было всегда две категории людей. Это те, которые приезжали просто на заработки, то есть семьи, все там, а здесь просто. Ага. Либо те, которые уже хотели, вот как я в моем случае, устроиться здесь. Те люди, которые на заработке, они ничего не учили, не стремились. Так и получилось в их жизни. Те, которые хотели задержаться, Почти все задержались. Слушай, а ребята вот эти, которые и из Украины, и из России, они хорошо учатся или плохо? Учить и не хотят. Не хотят только учить? только не могут. Типу, учить могут, но только не хотят. Ага. Они типа такие, такси. А почему? Может учить, у них голова есть, но только не хочет. А сейчас видно, что едут наши? Ну, сейчас как называется био едут, да. На три месяца настройку стройку подзаработать денег. И назад? Да. А есть те, кто уехали или уезжают? Ну вот, и знакомые. И такие случаи есть, да. Не спорю, есть. Почему Если ребята приехали, не прижились, не получилось. То есть не смогли вот так вот... Знаю, Принять знаю, этот не... социальный... Да, и... то есть оп... как а кто к этой ситуации относится? Я как для себя вот сделал. Это мое испытание, я его должен вот какой-то определенный период пройти. То есть взял это на себя и все, пошел. А есть люди, которые ломаются, они не могут. Они привыкли, что дома все классно, у них тут, там все есть. А здесь им, во-первых, тяжело объясниться. Им что-то от них хотят, они не понимают. Им трудно, некоторым язык дается. Ну и плюс социальный статус. Люди теряют. Здесь много социальном статусе, да. Уезжают и возвращаются. Уезжают в Украину, например, и или в Россию, потом да. возвращаются. Да. Что ну, У моих, моих родителей и знакомые. Ну, та же и сейчас в Украине. Цены такие же, как и здесь, ага. в основном. Но зарплаты маленькие-то. Я сюда приехал лично. Я здесь потерял и в статусе, и в заработках, и в общении. То есть здесь не, не, не, нет знакомых, не было поначалу. И оно того стоило вот сейчас? Вот пять лет прошло. Что ты получил? Да, ты знаешь, что да, стоило. Это, это хороший опыт. Это видео мы записываем при поддержке магазинов наших продуктов здесь, в Португалии, Миксмарт. Конечно, пляжи Албуфейры с кристально чистой водой, удивительные пейзажи, теплый климат и солнечные дни круглый год – Привлекают наших иммигрантов, которые могут позволить себе жить, не работая. Они покупают виллы за несколько миллионов долларов, яхты и прилетают на частных самолетах. Только в этом видео вы их не увидите. А много здесь наших предпринимателей? Да. Немного, да? да? Есть люди, которые в свое время вы тоже так как-то смогли немножко подняться. В основном это, это стройки. Да. Вот кто все время просто на себя да, работают. Да, да, да. покраска помещений, квартир, по дереву много. То полы. есть ребята приехали сюда 15-20 лет назад, работали да. на кого-то, потом научились, собрали да. базу клиентов да. и сказали, ребята, да, мы теперь будем много. сами работать. Да? Есть люди, которые здесь открыли свои магазины, парикмахерские тоже наши хорошо поднялись. Ресторан, между прочим, одна знакомая тоже открыла. Она была 5 лет в Англии, приехала, сейчас она в в ЛОЛЕ, правда, открыла ресторанчик свой. А есть ребята там, предприниматели или ребята, которые работают в офисах, которые закончили есть... здесь университеты? Ну, универс... Есть. Кстати, у меня на работе девочка, муж работает э в адвокатуре. Адвокатом? Да, он закончил университет, он работает адвокатом. Очень тоже многие девушки ударились в косметику. Да. Не это в косметику, в красоту, это, да. скажем так, да. Было, сюда, очень да. То есть многие девочки начали учиться, но не прямо открыли, а вот они снимают там вместе. Ага, понял. Да, кто делает ногти, кто там ресницы наращивает. но ну, здесь это не очень пошло. Португала не очень, это на Украине, там, россия я знаю, а здесь не очень. Но делаю для своих. Снимают салоны вместе или там кто-то у кого-то. А чем ты занимаешься? Стройкой, строительством. Ну что конкретно делаешь? Сам лично я здесь делаю гипсокартонные работы и проецирую сейчас уже декоративные штукатурки. А клиенты в основном португальцы или иностранцы, британцы, голландцы, немцы? Англичане сейчас есть, голландцы были, французам делали микросемент, между прочим. Меня нанимала одна фирма сделать микросементом тоже банкады и лестничную клетку в Тавире. Да, там делаю я микросемент. И гипсокартон тоже делали с ребятами. В основном Albufero это Рестораны, отели, дискотеки, как бы ночная жизнь, в основном ночная жизнь. Сейчас в смысле, я... легче найти работу? Очень легко. Ты идешь или на посуду, женщины идут в основном на уборку, как бы. Посуда-уборка. Ну, мне как бы повезло, у меня <соценно> обошло стороной, у меня как есть хорошо, хорошо знаю английский. Изначально пошла, чтобы узнать португальский, выучить на кухню. Отработала два года на кухне, и уже два с половиной года я работаю на столах официантом. Уборка в отелях это 500-600 евро. А в ресторане? таких перспектив. В ресторанах тоже хотят хотя бы навыки, хоть какие-то. Языки вы имеете. Языки. Да. А и навыки про... на кухне, хотя бы хоть какие-то. А зарплата какая может ну, быть? Ну, в ресторанах чуть больше, конечно, если, ну, если хорошо устроиться, можно, да, чуть больше. Но опять-таки, графики чаще всего разделены. С утра, и... да, то есть обед вечер, и ужин, да, да? Скорее всего, чаще всего. То есть день порван, да? Чаще всего. Уже нет такого вот. Сейчас очень сложно найти какую мне работу. Очень сложно. Ну хорошую такую нормальную с хорошим графиком, с хорошими зарплатой, с хорошим условием. На слах можно получать и минималку, а можно и получать тысячу с чем-то, как бы. С э, чаевыми, да? Ну с чаевыми получается и тысячу а -а -а. и до полторы. Какие языки надо знать для того, чтобы? Минимально три языка. Это не, не учитывая куринский или русский. Ага. Это нужно тебе португальский, английский. И в основном немецкий или французский, потому что очень много у нас здесь немцев и французов. И ребята учат эти языки здесь? Ну да. Ну как бы я приехала я знала только английский. Я работаю сейчас в отеле, я португальский выучила как бы на кухне. И потом сейчас, так как я работаю в половиной года, какие-то слова, чтобы понять, что хочешь клиент заказать, я уже знаю. А чем вы занимаетесь? Ну, кафе, я знаю, что у вас кафе, да, да. свое кафе и чаще больше всего времени занимает оно сейчас, в данный момент. Многие иммигранты, которые рассматривают Португалию для, откры... для иммиграции, думают, что открыть кафе – это один из самых простых способов э, открыть здесь бизнес и легализироваться. Это так или нет? Ну, я не знаю, насчет легализироваться. а Открыть не так уж и просто. В первую очередь надо найти хорошее место и знать, с чего ты хочешь. Если человек хочет заниматься просто быстрым бизнесом на пляже, это есть свои сложности, потому что только работаешь какую-то часть времени. Сезон, да? да? Конечно. И сезон, поверьте, он очень шаткое понятие. Есть рестораны, у которых сезон побольше, у которых поменьше. С марта по октябрь, конечно. а у кого-то с мая по сентябрь, 100%. да? Просто вот так задержаться в каком-нибудь месте, конечно, надо работать очень много. И Я не скажу, что это просто бизнес. Это сложно, но как и любой бизнес. Ну да. Вот, есть свои минусы, плюсы. Единственное, хорошо, первый год государство помогает. Не платишь никакие налоги. Вот первый год, когда ты открываешь частное предпринимательство на себя, ну, например, как я сделала, нашла помещение, договорилась с хозяином, и первый год я не платила никакие налоги. Как частный предприниматель? Да. Это была помощь от государства, скажем так. Сейчас я уже плачу за себя, пока в данный момент, потому что у меня небольшое предприятие. Если бы у меня было больше, надо уже потом платить за людей, и это ага. уже по-другому. Если говорить про экономику, то в Албуфере почти все население занято в сфере обслуживания, туризмом и рыболовством. Если вы не хотите работать, например, в отеле, кафе или рыболовом, вам лучше искать другое место для жизни. То есть если человек хочет там развиваться не в сфере обслуживания, то сюда в принципе ему ехать нечего. Поначалу будет, ребята, тяжело однозначно. То есть сюда или ехать с деньгами, а если ехать сюда как на заработки, это будет тяжело. Сюда ну, нужно тяжело, уже физически работать или тяжело? тяжело? будет и физически, и морально. То есть морально, если дома человек что-то из себя представлял, его там знали, уважали, он сюда приезжает, он... Никто. он никто. Да, ему нужно будет это все сначала и я скажу, что тут по ходу, все это прошли. но ну, Работу в принципе ребятам, которые сюда приедут, например, найти легко. Можно. Без документов. Без ну, если тебя возьмут, и есть такие патроны, которые помогают сделать документы, они делают тебе контракт и помогают делать документы. Слушай, а что в школе вас учат? Что ты? А, португальский, математику, а, как кимику. Ага, еще что. Ты в пятом классе, правильно? Да. Это уже школа какая, секундария или как она? Секундария, да. Это ну, уже не примария, да? Уже нет. Сложно учиться? Ну, так себе. Как себе сложно. Какой любимый предмет? М -м Математика. Любишь математику? Да. А какой нелюбимый? Что не любишь больше всего? Португальский. Почему? Люблю. Всякие тесты нужно писать. И рука. Всегда выхожу португальским. Мне рука соболит. Потому надо. что много писать надо. А, по... да. а на математике не надо? В математике ты только делаешь. калкулы и это. Это еще я больше люблю. Сколько знаешь, нужно можно... денег, чтобы прожить в облафере? Вау. Были такие времена, что можно за 50 евро прожить, знаешь. Как заработать 50 евро? Вот так просто сюда приехать и заработать 50 евро, это без языка, это... Ну это очень, настройки очень... подсобником два дня, я бы так сказал. Да нет. Нет? Я подсобником плачу 50-60. В день? Да. Ну, вот смотря тогда. какой день рабочий Ну, И... ну это нормально. Да. Есть сезон. То есть, есть сезон с марта по октябрь, Но... да? Ноябрь. По ноябрь, да. А потом, получается, 4-5 месяцев ну, умирай, да, глушь. Большинство молодежи, которые работали в ресторанах, идут на биржу. Как прошлый год показало, что им платить не будут. Их будут просто отсылать на работу. Куда? В отеле. Которые... Не, ну работа есть. Работа таки. есть, да. Находятся места. Те же самые магазины, они же не закрываются правильно. Большие Просто тебе надо искать другую работу или менять тебе эту работу. Тебе ну, да? нужно менять работу. Продавцом можешь поработать, как бы. Работы много есть. Было бы желание. Просто работа это у них в основном минималка зимой. А никто тебе больше не платить не будет. А зачем, если очень много есть желающих? Это курортный город, находится недалеко от международного аэропорта Фару. В 2017 году Албуфейра была признана лучшим городом Алгарве для посещения. Кроме пляжного отдыха, здесь можно организовать и культурный отдых. В городе есть монастырь, несколько старинных церквей и остатки древних крепостей. Кроме этого, есть два музея – городской археологический музей и музей сакрального искусства, а также городская галерея. А другие видео про города вы смотрите по ссылкам в описании. Я тут второй день и очень-очень сильно ощущается вот то, что это туристический город, вот все для туристов, кафе, бары, видно, что, наверное, всю ночь там все развлекаются, куча туристов, куча э отдыхающих, в общем, наверное, в этом особенность, да, режим вечеринки, знаешь, какой. То есть ты все время на тусне, да? Ты все время на тусне, постоянно. Здесь у них, ну, не знаю, как в Лиссабоне, в Порту, здесь у них ты заходишь в кафе и увидит ну, нормально в обед, человек уже пьет там вино, пиво, как бы для них это нормально. Я когда приехала сюда первый год, для меня было это шок. Ну, в смысле, как бы, ага. еще 11 часов утра, да, там, 12, он там уже сидит с шотом каким-то, да, уже. Для меня... Ну Первый. наши же так не живут, правильно? Большинство, Большинство нет. Большинство нет, потому что... Молод... Ну, для них это работа, а для туристов это отдых. Это правильно? отдых, да. За два дня тут в Албуфере я понял, что это, ну, типа, 100% или 97% только туризм. Вот. Туризм, отдых, тусовки. Да, море, бары. море, море, море, море. Здесь нету фабрик, здесь нету заводов, здесь реально чистый воздух. Да, здесь вот рестораны, бары и туризм. Вот это вот занимается. У нас пляж вообще всегда забиты на ну... летом, да? Да. Забиты весь. Туристами. Да. Англи... Английскими ты говоришь? Английские, русские. И русских? Все, русских да. много? Да, тоже много. Туристы в основном откуда приезжают? Ну, Англия у нас сейчас более менее закрыта. Голландия, Америка. Что знается ответ? Ну, меньше стало у нас англичанов приезжать, да? больше американцев. Вы говорите, было больше туризма, сейчас что, его меньше? Сейчас меньше намного, потому что англичане, э, из-за курса, деньги, раньше для них, для англичан сюда было приехать, это дешевле намного, чем сейчас. Из-за курса евро и их денег, вот, поэтому они сейчас уже, раньше англичане очень сюда ехали, сейчас они уже более смотрят, потом начали отели сделать больше, все включено. Здесь такого раньше не было, здесь было более элитно. Сейчас уже больше отелей все включено, более движение такое, естественно, англичан меньше, ну, все равно есть туризм, конечно, потому что здесь очень красиво. Ну, город очень туристический. Красивый, туристический, англичане все равно едут, слава богу. Ну, кроме англичан еще кто-то едет? Ну, русских раньше было много, после всяких проблем в России судит, меньше стало, испанцы тоже меньше, французы, особенно португальские французы. Португальцы, эмигрировали. которые эмигрировали. Да, это вот август, это их месяц. Раньше приезжали, ну, как бы, скажем, э, такие большие кошельки, да, uh -huh. как говорят. А сейчас приезжает бюджетный турист, в основном летом. Очень много молодежи, очень много молодежи, которые, у которых нет принципов, нет культуры, они среди белого дня могут, ну, как у нас есть ором, это улица вся с дискотеки баров. Среди белого дня может турист быть без одежды. Вообще. В Албуферу приезжают туристы не только из Португалии. Этот город любят британцы, голландцы, шведы, норвежцы, немцы и жители других более развитых стран. В связи с этим стоимость жизни часто выше, чем в других менее туристических городах Португалии. Если британцы готовы платить больше, то цены повышаются и для местных. В этом году в Албуфере очень много салабразилов приехало, бразильцев и индусов. Очень много. Отношения. Украинцы, большинство, которые из маленьких каких-то городков, да, сел, они не знают английского. Плюс индусов, в том, что они разговаривают на английском, Плюс бразильцы в том, что они разговаривают на португальском. А наши приехали. И украинцы уже проигрывают. Да? Или стройка, или посуда. Открыли для индусов, для вот... Э, тоже это влияет очень сильно. Они цену сбивают. И говорят на английском все. А наши нет. Очень мало. Даже молодые приезжают. Я не знаю почему, они не знают английский. Хотя бы чуть-чуть. Да, нас уважают здесь. Но уважают как рабочих. Но только ты здесь становишься патроном. Или ты что-то свое открываешь новое, они на тебя очень странно смотрят поначалу. Если ты с ними не знаком, вот, uh -huh. так вот они не знают, кто ты, так вот, какого-то такого общения личного нету, то они очень привязанно относятся к этому. Есть такое. Как говорят, что кто лучше всего работает и и за что нас и любят. Это украинские и русские, в основном украинцы. Они вкладываются в работу, они делают так, как нужно ее. Качественно. Качественно. И за это наших и любят. Любая бумажка, любой диплом, по окончанию любого курса, любой... ну вот Даже вот я заканчиваю какую-нибудь фармасау, пусть три месяца я позанималась, но эта бумажка — это диплом. Она уже дает все равно, открывает двери в любой отель. То есть, чем больше ты учишься, тем, естественно, у тебя больше шансов. Это сто процентов ты учишься на пожарника да кстати да. а что там за занятия как, что вы делаете мы там учаемся что нужно как с шланги они учат или когда что сделать когда будет или человек упал или плохо стало живот болит что делать как звонить что говорить и тебя учат этому всему? Да. в пятом и еще классе как маршевать и маршевать учат да. А ребята, есть те, которые здесь, допустим, дети закончили университеты и пошли работать? Да, я, по крайней мере, мало знаю. Ты пойдешь в пожарники? Ну, может, тоже. А что там хорошего? Большая зарплата за... Евро за пожар. Так это ж... а как жить? Денег нет. Ну, нет, тебе есть другая работа, тебе может быть другая работа. А, то есть надо работать на двух работах? Да. И пожарником, и где-то еще? Да. У меня... У меня мой друг, он тоже со мной учится, его папа. Здесь все это командуют. Так как есть туристические сезоны, работа здесь тоже часто сезонная. С сезонностью связывают и проблемы долгосрочной аренды недвижимости. Собственникам квартир выгоднее сдавать жилье только в сезон, по завышенным ценам. Например, от 100 евро в сутки за двушку. Я тебе скажу, что снять квартиру... Это очень тяжело. Вот где я живу, где мы проезжали, это курортная зона. Именно виллы. Это не многоэтажки, это именно виллы, которые остаются под кли... в основном под клиентов. И чтобы найти квартиру, чтобы снять именно на целый год, нереально. Я свою квартиру искала год. Сейчас снять квартиру в эфире, это почти невозможно. Снять? Снять. А Те, купить? Те, кто купил, купить еще хуже. Но кто купил свое время, вот как мы, мы сейчас уже платим, например, кредит. За трехкомнатную двухэтажную квартиру меньше, чем люди платят за однокомнатную в аренду. А квартира, например, обычная, ну, самостоятельная. Я недавно слышала, что Т2 здесь без услуг 700 евро. В одной из статей я прочитал, что Албуфера заняла второе место по уровню жизни после Лиссабона. Согласно исследованию Университета Байро интериор что находится в городе Ковилья в Португалии, не уверен, что это на самом деле так. Вот сейчас в 2019 году есть смысл ехать сюда? Не знаю, очень сложно, очень. Почему? Первое, это Что докумен... документы. Так. Это ужасно. Сейчас получить документы – это почти нереально. Это я вам говорю, поверьте. У меня работает женщина, она приехала вот так уже сколько, три года назад. У нее есть работа, есть контракт, она мне просто помогает мне. Она ждет уже документы три года. Проблема в том, что сейчас тяжело сделать резиденции. Уже как бы записываться нужно на год наперед. У меня на работе есть молодой человек, который уже делает год резиденции, он не может сделать. Работу тяжелее найти. Уже не хотят без документов, не хотят без языка. В смысле, на больше в центре Албуфера нельзя найти в ресторане Сложнее на много, потому что сейчас большая конкуренция. Уже выросли дети. Тех иммигрантов, которые устроились. Да? Плюс другое поколение уже растет, которое пошло учиться в свое время. В 2001 было меньше образованных людей. Португальцев? Меньше учились, конечно. Стали больше учиться. И поэтому конкуренция намного больше. Сейчас просто так не пойдешь на работу и не устроишься. Интересно, есть ли смысл переезжать вот сейчас в такой город, как Албуфейро? Ну, кроме приобретения с опыта. С какой ну, целью? С целью улучшить свои жизненные э, условия. Однозначно... Как я сказал бы, нет. Однозначно Если сюда нет. ехать с деньгами, да. Если здесь какой-то бизнес еще делать дальше, вот, да, можно. Ехать, зарабатывать, ну ребята, это вот, утопия. Может нет смысла и в Португалию ехать? Ну я так не, не рассматриваю, мне в нравится, очень нравится, не знаю, я уже не вижу, не вижу больше. Мой муж ездил в Швейцарию на заработки. От отеля своего, во Франции, и все равно. Не то, да? Ну, опять-таки, то, где, как устроился. Как бы тут не было хорошо, но молодому поколению, конечно, лучше в больших городах, это 100%. Не в Албуфере. Поверьте. В не Лиссабоне? Ну, я думаю, в Лиссабоне мне казалось бы больше перспектив. Я бы так думала. Столица все равно. А какой план? Ну, вот ребятам один в пятом классе, а второй в восьмом, восьмом. Да? да? То есть через я 4 бы... года Давид куда-то бы должен хотела... был поступать, да. правильно? Да, я бы очень хотела им помочь. Я бы очень хотела туда немножко продвинуться ближе к Лиссабону. Что сейчас мы хотим поехать? Э, Давид очень футболом увлеченный, но здесь очень большая конкуренция. Очень большая. Мы ездили в США, нас вызывали. Футбольный больше, клуб. Да. То ничего... есть, э... Два раза мы ездили, сказали, на абсолютно типа, рассматриваем. Ага. Ну пока больше ничего нет. Мне кажется, если бы вы были там, если бы он тренировался там, было бы больше В приспектив. спортинге или в Бенфике? Было бы перспектив больше.